Смотрите, что мы видим. Раз машина, два машины. Они хотят проехать, но не могут. Потому что тут стоит задек на фуре. Взял и заблокировал всем проезд. Здесь вообще не место для парковки. Вот теперь этот, видите, стоит, сейчас будет разворачиваться. Этот может быть здесь припаркуется, не знаю, каким он сейчас будет маневры делать. Сегодня 16 марта. Время около 12.20. Да, разворачивается. А что ему еще делать, когда тут такие царьки сидят на форах?